меня хорошо, добрый вечер еще раз всем, добрый вечер партнерам, с, с кем мы сегодня уже продвигаем нашу компанию, зарабатываем деньги, путешествуем, ну и главное меняем свою жизнь. Также рада приветствовать новичков, тех людей, которые сегодня первый раз на нашей презентации. Ребят, у нас презентация не проходит долго, да? это 15-20 минут информации и в конце вы сможете задать свои вопросы, разобраться более подробно. Ну что, тогда стартуем. Меня зовут Ирина Бондарчук, Котельникова, меня еще многие знают. Я являюсь партнером компании New Millennium Center LTD и участвую во всех программах, с которыми сегодня работает компания. И прежде чем начать нашу презентацию, мне бы хотелось вам задать ряд, ну может быть даже кто-то посчитает это банальными вопросами, но тем не менее. Хотелось ли бы вам иметь свой домик у моря? Может быть кому-то хотелось бы улучшить свои жилищные условия? А кто-то хотел бы просто достойно зарабатывать, кто-то хочет больше путешествовать, а кто-то в принципе имеет пассивный доход. Если хотя бы вот на один из этих вопросов вы ответите «да», то вы в нужном направлении, правильно, что сегодня пришли на нашу презентацию разобраться более подробно. Давайте об этом поговорим. А наша компания New Millennium Center LTD ⁇ это компания, которая сегодня успешно развивает два направления бизнеса. Это недвижимость и все, что с ней связано, и интернет-бизнес. И, знаете, за относительно, ну, скажем так, короткий промежуток времени компания уже себя зарекомендовала как стабильная, надежная, настроена только на успех и развитие. Компания зарегистрирована 24 марта 2011 года. Да? Уже девятый год как работаем. И на сегодняшний день компания огромное внимание уделяет развитию именно Северного Кипра. Северного Кипра это остров побережья Средиземного моря. И компания дает возможность каждому партнеру по нашей бонусно-накопительной программе заработать недвижимость в этом шикарнейшем месте побережья Средиземного моря. Смотрите, изначально, когда компания стартанула с программой по недвижимости, была возможность только приобретать апартаменты там, на Северном Кипре. Но с 2016 года добавились изменения, и партнеры, кому не нужны квартиры на Северном Кипре, а хотят купить в своих городах, они могут забирать деньгами и приобретать как раз в России и в Москве. Ну, либо там в Испании и так далее, да, неважно где, либо просто тратить на себя любимых. Но все-таки большинство партнеров, они выбирают именно Северный Кипр. И почему, скажем так, наша компания, она именно рассмотрела вот это направление, а не какой-то другой регион. Да? Ведь много потрясающих мест на планете Земля, да, где море, красивые места и так далее. Почему Северный Кипр? Ну, во-первых, это безвизовая страна. Имея загранпаспорт, вы спокойно приезжаете и наслаждаетесь достопримечательностями данного места. А, Во-вторых, Северный Кипр – это, ну, скажем так, преступность нулевая. Да? Там нет преступности совсем. Можно девушкам гулять по ночам, можно не переживать за своих детей. да? То есть все, все абсолютно добропорядочный, добродушный народ. А, мягкий климат, нет изнурительной жары, есть зима плюс 10, плюс 15 градусов, самое холодное, хотя русские прекрасно там купаются и себя чувствуют, местные уже кутаются в курточке. Есть зима, фрукты, овощи, круглый год, экологически чистое место. И самое главное, цены на недвижимость, одни из самых низких, если сравнивать с Европой, да? одни из самых низких в Европе. Ну, вы знаете, могу, в принципе, я-то часами говорю, в Северном Кипре, да, здесь вы, в принципе, можете себе приобрести недвижимость на любой вкус, квартиры, дома, виллы, в горах, на море, все, что вашей душе угодно, на любой вкус, цвет и это, как говорится, кошелек. Но, как я уже сказала, я могу очень долго говорить о Кипре, потому что безумно его люблю, по нему уже скучаю, хотя в сентябре мы едем на Кипр, все желающие могут к нам присоединиться. А я думаю, вам интересно ближе к делу, как сегодня с помощью нашей программы вы сможете зарабатывать деньги. Давайте поговорим об этом. Значит, смотрите, у меня программа матричная состоит из семи семиместных матриц столов, как угодно их назовите. Из 7 семиместных столов. По прохождению всех этих столов мы приходим к выплате 128 тысяч долларов. Да? Вот здесь мы и зарабатываем нашу недвижимость. Значит, смотрите, когда программа по недвижимости стартанула, то существовало, существовал всего лишь один вход. Изначально это было 8 тысяч долларов. Ну понятно, да, что вроде бы 8 тысяч долларов для заработка 128 не так уж и много. Но тем не менее не каждый готов вступить за такие деньги. Чуть позже компания э, сделала еще одну программу, где вход составил 2 тысячи долларов. 200 тысяч долларов, ну уже меньше, но тем не менее. Чуть позже в 2014 году компания добавляет программу Санишанс, Солнечный шанс. Программа, где вход всего лишь 1000 долларов. И эта программа она позволяет нам заработать недвижимость и плюс получать промежуточные выплаты в размере 3000 долларов. То есть не просто мы ждем, пока мы доходим до недвижимости, но еще и по 3000 долларов зарабатываем. В 2015 году компания создает программу «Евробит», которая представлена в виде двух столов, где вход в которую составляет 170 долларов. Казалось бы, куда уже меньше. Но ну нет, друзья, в апреле 2018 года компания вводит антикризисную программу, вход в которую составляет 45 долларов. Да, прям вот смешная сумма. Хотя стратегии работы нашей команды, мы работаем за 90 долларов. То есть мы себе приобретаем два аккаунта и движемся к недвижимости. Сейчас дальше объясню, зачем мы это делаем и как мы ускоряем наши темпы. Поэтому вы можете выбрать для себя любую программу да, и начать зарабатывать. Деньги и двигаться дальше. По прохождению всех семи мы приходим вот к этой выплате. Пока мы будем к ней идти, мы уже будем зарабатывать промежуточные выплаты. Давайте рассмотрим самую-самую первую платформу, первый стол. А как он выглядит? А называется он ГРОГУ. Значит, схематично выглядит таким образом. Семиместная матрица, где три верхних бизнес-места заняты теми участниками, теми партнерами, кто раньше нас сюда вошел. Заполняются нижние четыре резерва вы приняли решение, вы хотите зарабатывать деньги, путешествовать, отдыхать и за 90 долларов вы себе приобретаете два аккаунта. Занимаете два нижних аккаунта. Заполнение происходит слева направо всеми участниками. Вы заполняете первое и второе место снизу, так как верхние три заняты. Последующие два бизнес-места, как правило, заполнятся уже и без вашего усилия. Как только нижний уровень заполняется, данная матрица, она делится пополам, данный стол, партнер, который стоял наверху, он зарабатывает 170 долларов, а вы из нижней позиции, вы встановитесь на уровень выше и занимаете вот эти два плечевых места. Что происходит дальше? Обязательным условием участия в нашей программе являются рекомендации. После вас два лично приглашенных должно прийти. Поэтому вы заняли верхнюю позицию, пригласили Машу, пригласили Петю, например. Матрица заполнилась, поделилась, теперь следующий партнер заработал 170, а вы вышли на вершинку одним своим аккаунтом и на вершинку другим аккаунтом. А Внизу, чуть ниже вашего, вас в одном аккаунте стоит с вами ваш, ваша Маша, в другой Петя. Как только Маша приглашает двоих, матрица опять заполнилась, и ваш самый первый аккаунт зарабатывает 170 долларов. Значит, смотрите, ребят, самая первая выплата, она у нас идет в следующую программу, потому что мы же сюда пришли не просто покрутиться да, и позарабатывать по 170 долларов. У нас большие амбиции, большие цели, мы хотим зарабатывать большие деньги. Поэтому самые первые наши заработанные деньги мы отправляем дальше, во вторую матрицу, во второй столб. Но обратите внимание, во, второй, ведь, во втором столе вы тоже наверху и с вами Петя. Ваш Петя пригласил двоих, матрица да, закрылась, она делится пополам и вы выходите вторым вашим аккаунтом на 170 долларов. Здесь вы уже решаете сами, вы можете 170 долларов забрать и больше в первое не участвовать, но двигаться дальше. Либо оставить 45, либо 90 еще раз реинвестом вниз. Но обратите внимание, 170 долларов, если вы забираете, это уже покрыли ваши инвестиции. Покры, покрытые вы уже вышли в плюс. Как говорится, уже ничем не рискуете, двигайтесь дальше. А, так как в нашей компании нет ежемесячных взносов, проплат, поборов и так далее. Инвестиция, да, а, она единоразовая. Идем дальше смотрите значит, вторая, вторую, вторая программа она несколько отличается. вот смотрите все семь семиместных столов они очень похожи. Нам с вами разобраться только во втором и дальше нам уже будет понятно значит обратите внимание семиместный стол но ну, занято в нем не три места, а опять заполняют только нижние два резерва. Мы с вами в предыдущем столе заработали 170 и заняли здесь первую позицию. Как только заполнилась вторая позиция, данный стол делится пополам, и вы переходите на место «Б», и «Б1» вам дается в подарок, вот эти зеленые места. Что происходит дальше? В первом столе остались ваши два лично приглашенных. Выходя на выплату, они переходят за вами из стола в стол и занимают нижний уровень. Как только следующие два заполнились, Ваше место B переходит на место А, B1 переходит на А 1 и вам добавляется А 2 То есть вот эта синенькая, да, голубенькая цепочка места, она ваша, и она не закончится никогда. А, значит, место B и B1 сюда притянулся ваш один из ваших лично приглашенных. Второй пока отделился, но в следующей матрице, в следующем столе вы с ним соединитесь. Значит, смотрите, ваш лично приглашенный зелененький, за ним вышло два его лично приглашенных, стол опять закрылся. И ваш верхний аккаунт А он зарабатывает 300 долларов. Значит, самая первая выплата, да, с этих 300 250 мы переводим в следующий стол. У нас же, нам же надо быстренько 7 столов пробежать и прийти к финалу. Поэтому 250 мы перевели, разницу забрали Но Обратите внимание, как только ваш первый аккаунт перешел дальше, А1, который стоял ниже, он вышел наверх, А2 продвинулся выше и здесь добавился А3. Это знаете, как конвейер денег. Да? Верхний логин вышел, заработал деньги, другой поднялся, снизу добавился. И это будет, ребят, бесконечно. У вас только вот этот человек постоянно будет притягиваться разный. Вот притянулся к вам теперь другой человек, он за собой вывел два лично приглашенных, а ваш следующий аккаунт опять 300 заработал. И что получается? Два, при, постоянно при закрытии двух мест вы постоянно зарабатываете по 300 с лишним долларов. То есть тут неровно будет 300, будет больше. Это просто супер. Ребят, в нашей компании есть партнеры, которые по 10, по 20 раз в месяц закрывают только этот стол. Да? 3-6 тысяч долларов. Только здесь. Хотя вы еще не знаете про другие выплаты. Значит, смотрите. А последующие все столы, они похожи на первый, да, как, как все происходит, да, за 250 долларов мы встали, а совместными усилиями заполнился стол, дошли до самой вершинки, здесь мы заработали 1000 долларов. Вся эта 1000 долларов у нас уходит в следующий стол, во-первых, ваш сертификат, я еще не сказала в самом начале, когда вы покупаете два места по 45, вам выписывается на каждые эти места сертификат, с номиналом 250, то есть 45-250 и вторые 45-250. То есть, грубо говоря, вы зарегистрировались за 90 долларов, а номинал сертификата общей суммы будет 500. Так вот, когда вы закрыли вот этот стол, ваш сертификат на 250, он увеличился, и он стал 1000 долларов, сертификат на покупку недвижимости. То есть, по мере продвижения по столам, ваш еще сертификат увеличился. Помимо того, что у вас появился сертификат, плюс вы еще заняли место в следующем столе нижняя, которое называется Сани Шанс. Значит, смотрите, что происходит. Заняли нижнее место совместными усилиями. Да, здесь с вами еще есть люди. Заполнился данный стол. Вы дошли до вершинки, заработали 4000 долларов. Из этих 4000 долларов у нас пошло в следующий стол. 1000 у нас упала сюда же на реинвест. И тысячу долларов, которые мы с вами в предыдущем столе не сняли, мы здесь снимаем. Но обратите внимание, вы же второй раз на реинвест сюда пошли, второй раз сработало у меня стол, вы опять вышли на 4000 долларов, второй раз, вам уже 2 не надо переводить дальше, вы уже туда зашли, у вас тысяча капнула вниз, 3000 долларов вы сняли. Таким образом, смотрите, постоянно вы можете здесь зарабатывать по 3000 долларов. Вот просто супер, да? А в Евробите 300, здесь 3000 долларов, первые 170, то есть очередность разная, они у вас могут все в раз закрываться. Да? Представляете, сколько денег. Поехали дальше. А, пятый стол, СМТ-софт, а он называется, ребят, заострять внимание сильно не буду, потому что принцип везде одинаковый. Три верхних места занято заполняется нижняя четверка. Мы заработали 2000 долларов, завели их сюда. Совместными усилиями заполнился стол. Мы дошли до вершинки, а заработали 8 долларов. Значит, вот этот стол и последующие два, они накопительны, в них промежуточных денег нет, потому что мы промежуточные деньги достаточно зарабатываем в тех столах, а здесь мы уже копим на нашу финальную цель, на недвижимость. 8 тысяч долларов мы перевели с вами в следующий стол. Да? Вот это уже скриншоты кабинетов, это так будет выглядеть ваш бэк-офис, где вы будете видеть, да, где находитесь, сколько резервов и так далее. Заняли первую позицию. Совместными усилиями мы дошли до вершинки. Я закрылся низ. Мы здесь у нас аккумулировалась сумма 32 тысячи долларов. Эта сумма переходит дальше в следующий стол. Ну уже такой финальный, красивый. Мы занимаем первое место. Совместными усилиями поработали. Отсюда продвинулись плечики. Закрылся низ, мы перешли наверх. Когда закрывается низ... Стол делится пополам, партнеры стоявшие по бокам, они все поднимаются на вершинку своей матрицы, своего стола. Ну и, конечно же, верхний партнер, ребят. Он выходит на шикарнейшее вознаграждение 128 тысяч долларов. И, ребят, я вот сейчас смотрю, что творится в компании. Каждый день люди выходят на вознаграждение. Мне это безумно радует. Я за партнеров из других структур безумно рада, потому что я знаю, какая-то работа, это просто круто. Меня просто разрывает от вот этих эмоций, что творится в компании. И каждый из вас может этого достичь. Каждый, потому что не достигает этого только тот, кто останавливается на полпути, либо ленится. Но программа у нас суперская. Значит, дошли мы с вами до 128 тысяч долларов. Что происходит дальше? Из этих денег 32 тысячи долларов падает на реинвест вниз. Потому что, ребят, когда вы заработаете эти деньги, вам сначала покажется, что это много. Потом, поверьте мне, вам, вам захочется еще и еще. Поэтому до 128 дошли, 32 упало вниз и 96 тысяч долларов у вас осталось. И вот здесь у вас есть выбор, когда мы начинали, у нас не было выбора, да, мы приобретали недвижимость на Кипре. Сейчас есть выбор, вы можете либо приобрести недвижимость на Кипре, прилетаете на Кипр, вас встречает наш русскоязычный риелтор, он показывает вам объекты, вы выбираете, можете не всю сумму потратить, но на 52, на 60 тысяч долларов можно купить хорошую однокомнатную квартиру на берегу моря с видом, на море, на горы, обставленную с бытовой техникой. Сдавайте в аренду, приезжайте с семьей, отдыхайте. Вот все, что хотите, то и делайте. Квартира ваша. Ну, даже если вы перестанете заниматься проектом, она все равно ваша, да? Остатки денег заберите наличными деньгами. Либо не нужна вам квартира там, хотите купить в своем городе. Заберите 96 тысяч долларов за минусом 15%. Вот просто супер, ребят, я вот сейчас смотрю, как работает система, да, давайте подведем итоги, значит, э, наша выгода, во-первых, мы покупаем недвижимость без кредитов, да, это, это огромный плюс, потому что большинство людей сейчас у нас в ипотеках, классная бонусно-накопительная система, небольшой вход для участия в проект, вход, я бы сказала, минимум, мизерный, Высокие доходы с первых шагов. Да, ребят, здесь не надо, знаете, как на развитие 5-10 лет вперед мы поработаем, потом получим результат. Здесь быстро люди начинают зарабатывать деньги. Многократные неограниченные выплаты. Да, то есть в матрицах вы не раз получили, и все, вы постоянно вырабатываете. Небольшое количество партнеров. Вот Это прям девиз. Последнее время это девиз нашей компании. Мало людей, много денег. Ребят, здесь не надо создавать 10-тысячные структуры, чтобы заработать ни, ни одну недвижимость. А, примерно ну, 300-500 ну, человек команды, и вы дошли до недвижимости. А если у вас будет 10 тысяч структура я не знаю, сколько вы недвижимости получите. Гибкая система выплат, ну и покупка недвижимости в любой, любой стране. Ну и, конечно же, друзья, мы все сюда приходим за деньгами, а потом мы приобретаем Классную команду, с которой вот так вот шикарно проводим время. Самое ближайшее событие, это у нас будет в сентябре, семинар нашей команды, куда мы приглашаем партнеров, где мы будем отдыхать, вот так вот пустить, смотреть объекты недвижимости, которые предлагает нам компания. Поэтому потом мы уже приобретаем команду, это уже как твоя семья, единомышленники, с которыми вот безумно здорово проводить время. Поэтому, ребят, программа классная, ничего лучше, скажем так, я в интернете больше не вижу. Во-первых, серьезность, надежность компании, работаем девятый год. Во-вторых, условия шикарнейшие, я не знаю, где есть еще такие условия. Вот. Поэтому какие есть вопросы, я очень люблю нашу компанию, могу часами говорить, но наверняка у вас есть вопросы, пишите мне сейчас в чат вопросы, я с удовольствием вам на них отвечу. Так, а как быть, если э, в гру я заняла одно место, а не два? Ну, Ирин, смотрите, а здесь э, мы берем два места. Во-первых, для того, чтобы ускорить быстрое заполнение. Во-вторых, один аккаунт переходит дальше, а здесь люди еще подзарабатывают деньги. Поэтому вы можете просто перейти дальше, но ну, дальше в гру, вот, в Евробите по 170, по 300 снимите. Ничего страшного, то есть просто мы, наша команда, да, вот мы просчитали, нам так выгодно. Поэтому ничего страшного, в следующей, значит, матрице будете зарабатывать. Либо поговорите с вашим пригласителем, еще одно место докупите. Зато потом у вас одно дальше перейдет, а со второго вы деньги уже снимете. Посоветуйтесь с чем человеком, который вас пригласил. пожалуйста ребят пишите вопросы давайте будем разбираться потому что такую программу пропустить мимо себя ну невозможно просто хотя вы знаете когда пока пишите вопросы маленько расскажу когда мне предложили этот проект в свое время я посмотрела на все это и сказала что это пирамида чистой воды и я туда не пойду вот, но, вы знаете, наверное, остановилась потому, что я испугалась, что если все то, что они говорят, так красиво, это правда, а это пройдет мимо меня. Думаю, я попробую. Вот и попробовала. Ирина, если начать с Евробита, сколько нужно людей? Я посчитала 128, от Сани Шанса плюс 22 а человека, это вот 146, правильно? А, Светлана, смотрите, здесь... Это все примерные цифры, да, здесь конкретно не, невозможно просчитать по одной простой причине. Это работа команды, да, кто-то пригласил больше, кто-то меньше. Мы заве, замешиваемся командами. Это я вам говорю в среднем, да? а, Ну, примерно где-то да, где-то вот так. Вот. Лучше я всегда преувеличиваю, лучше сказать побольше, да, на самом деле поменьше. Мы считали, что где-то примерно 300 человек. Ну, вот. Иногда 500 говорю, да? чтобы ну, побольше. Да? 300 человек команда это с 90 долларов. Вот. Мы считали так. Здесь же перемеж идет. Возможно, меньше даже. Поэтому у кого-то гораздо меньше получается. Так, Маргарита, а регистрироваться на два места надо разными логинами или разной почтой? Нет, ребят, смотрите. Значит, на сайте компании регистрация у нас одна, на сайте New Millennium, где вам присваивают МИД, где у вас будет внутренняя карта. Таких два аккаунта ни в коем случае открывать нельзя, это считается грубой ошибкой и их блокирует. Поэтому на сайте New Millennium у вас ваш номер он будет один, а аккаунтов в программе у вас может быть несколько, потому что все ваши аккаунты вы привязываете к тому МИДу, который изначально открыли. Но те люди, которые вас пригласили, они, как сказать, они вам все это объяснят по полочкам, помогут и подскажут. Вот. Какие еще, ребят, вопросы есть? Пожалуйста, Маргарита. Благодарю. И я вас благодарю.